Итак, друзья, всем привет, с вами Фишер Матер, Мотоблокер Короче Сегодня напилил дров Березу осину распилил угу, Ладно, хрен с ним Чик-чик, короче Смотрю, колесо пробил на прицепе Разобрал, снял камеру, короче Посмотрел Дырка хорошая, со спичной головкой ну, Ладно, не в этом суть Пошел, короче, в город Думаю, по дороге, можно его встречу, спрошу заплатку Может, будет там, или клей Заклеить колесо можно будет Ну и, короче, это сюда закладку мне не дали дали клей короче нашел камеру от КамАЗа отрезал кусок приклеил короче наклеил вот этот вот вот такой вот прокладка толщиной ну и уже давно обратно пошел такой к мотоблоку иду Херакс у меня короче этот заплатка уже отклеивается дернул он отвалился но ну, не пошел короче к мужикам иду такой дальше зашел попутно на другую базу У мужиков клея не оказалось смотрю нива какая-то поехала с прицепом Уехала, короче, Нива. Иду, короче, уже подхожу, тут. метров 200 осталось. Отсюда вот с моей дороги, короче, где у меня мотоблок в лесу, вон там выезжает эта Нива с прицепом. Я Спросил, так и так говорю, заплатка есть, клей есть. Заплатка говорит, есть на горе. В мне, короче, заплатку дал вот эту вот. Ладно, короче, клей нет, как клеить. Звоню уже не думаю, жена привезет. Ладно, смотрю, короче, машина едет. И... Отсюда, короче, семерка летит, короче, вишневая. Ну, думаю, дай спрошу. Мужка, он такой, типа, нет, нет, типа, нету ничего, все дома, если хочешь, 2 километра, иди туда в деревню, сходи, там тебе дадут, быстренько позвоню, сейчас все заклеите. Я говорю, ну, типа, ладно, такой, сейчас, типа. Потом он такой, а я, говорит, на работу тороплюсь. Хопс такой, ну, ладно, сейчас, я говорит, дочке позвоню, она приедет быстренько на велике, тут минут 10. Я говорю, ну, хорошо, вот так думаю, мне мотоблока отсюда, короче, примерно минуты 2-3 бежать там прямке если не по дороге ну думаю ладно он уехал короче туда поехал на работу на ну и я побежал короче вот здесь вот камеру оставил возле этого ну и шпарю короче туда убежал взял короче бутылку по дороге нашел потом короче взял напильник слил бензинчика короче с бака чуть-чуть ну и, короче шпарю такой там сижу такой слышу только сигнал такой Понял. Я думал, неужели уже кто-то на машине привез мне заплатки Ладно, хрен с ним Побежал я Прибегаю, короче, смотрю, возле термоса нету моей камеры, короче Уже камеру кто-то подрезал Остались, короче, следы от автомобиля Вот такой вот пятно от масла, видите, на дороге Ну и все Выхожу, короче, смотрю, этот мужик обратно уже поехал Короче, забрал мою камеру, я так понял Ну, можно сказать, уебал ее Ну, как уебал? Ну, не уебал. Поехал, короче, видать, на работу решил не ехать. Или ему отпой дали. Короче, решил уехать сам заклеить. Короче, вот сейчас стою уже минут пять. Жду его. Сейчас он, походу, мне заклеит камеру. Вот такой вот ему лайк, короче, за отзывчивость. За то, что он на работу не поехал. Развернулся обратно, поехал, короче. Взял камеру и клеит, Сейчас сам клеит. Я думал, сам буду клеить. Вот, короче. Короче, ставим лайк, друзья. Потом, короче, когда я на мотоблоке поеду, засниму. Все, давайте, вот такой лайк. Друзья, смотрите, какая дата на бутылке стоит Давайте все вместе Короче, передадим этим засранцам Которые бросают вот такие вот бутылки Вот на таких вот полянках Вот прикиньте Вот даже если в 2008 год это Вот видите, дата 08 29 08 08 2008 года Короче, это получается Эта бутылка уже здесь Лежит 11 лет Представляете? Засранцы короче у вся машина, походу та, которая клеила мне колесо. Нет, я сразу понял, ты верный Спасибо большое Это есть меня Спасибо вот его же тонким слоем Я думаю, если бы ты говоришь 10 минут за бензином, то бы Только добежал, Спасибо. короче, Спасибо. Короче, вот так вот мой барсик стоит на копытах. Камеру я уже засунул в, ко в колесо, короче. Вот так разгрузился, короче, блин. Там дрова у меня лежат. Здесь, короче, пришлось мне разгрузиться. Не смог проехать, короче. Березки, осинки там остались. Вот на вот этих буграх, короче, он начал буксовать, короче, с пустым, с этим колесом. Так все нормально пока что. Сейчас перезагружу, короче, его. Поеду за осиной и сейчас езжу Думал, слабенькое колесо его подкачал был. Думаю, потихонечку вывезу до нормальной дороги. Потом смотрю, вообще хана ему пришла к колесу. Ладно, все, давайте, друзья. Все, друзья, сегодня реальный перегруз, короче. Береза осино и все сырое. Сегодня без сушника, короче, друзья. Очень тяжелые дрова. Колесика чуть-чуть слабенькая. Ну что, у меня насос просто, видите, шланг. Качаешь, когда он сваливается. Надавливаешь давление маленечко, прокачивается надо эту херню покупать, вот, такие дела, друзья, проматывает вот так вот сено, где по траве ездишь, а нафиг тут не нужна эта солома, вот, что еще хотел вам сказать, этот мужик, который заплатку мне дал, который сюда заезжал, он, короче, мне такой говорит, блин, ездил за березами, и бы собирал березы нашел вот их распилил короче его на березы распилил и вот масло короче отсюда его выгоняет с редуктора короче масло удалил но видать многовато. вот через вот это вот отверстие выгоняет его друзья ну ладно все давайте надеюсь до дома без происшествий доеду может колеско подкачивать. все давайте ставим лайк.